Всем привет! С вами Лайплей. Сегодня мы с вами будем играть в игру метро 2033 от украинских разработчиков. Итак, что ж? Если честно, я никогда в жизни не играл в такую игру. Отмена. Окей, ну, ok. ладно. Э, никогда в жизни не играл в такую игру. Впервые вообще это, впервые вижу. Штанели становилась все жан. холоднее. Мы так. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении, что Нет. мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Тупая паутина. Так только попробуй меня не слы. Если я сейчас сопотлю, я тебя убью. Э, чувак, чувак! Ты издеваешься? Если б я упал. Подняться на Если б я упал. Нам придется пробраться через брошенный блокпост, Правление. Управление то же самое. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. У. дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Там на изях вообще что-то. Не, ну конечно, ну ладно, не важно. В жизни это тяжелее, но все же, контроль присесть. Серьезно? Удивили. По ну, поднять. Нет, тихо. Стоп. Нет, подожди. Спейс, я думал... Ладно, не важно. Я думал прыжок, это пробел. Так, куда ты пошел там? Эй, Вася. А. Сорвался? Ну ничего, давай давай. А-а-а-а, фонарик. Где А? Рили. Really? Все погнали. Ну все. Капец. Вы, если... Да, что положишь, говорите? Я даже, возможно, Довольно буду выпустить... Даже, возможно, нет. выпущу прохождение по этой игре. Если вам понравится, в общем. Почти на месте. Это зал. Чуть это <звук> А вот и Нормально так. <свист> Окей, давай. Тянем, а вытащить не можем. Тянем Готов? Давай. Тянем. Вытянули. Так, крепко, готово. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Мать моя родная, серьезно? Вот она. Наконец-то. Мельник на связи. Офигеть. Не, ну что я могу сказать? Ну в принципе, графика. нормально сойдет. Мы для такой игры, я думаю, норм. Так точно. Они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Солнце прикольные блики вот. Ух ты, хрена Красавчик вообще, пацан. Такой вообще, я тебя не знал я тебя не знаю. А -а -а. Чего? Как а, это на... Лол. Слышите? Какого черта? Вообще, ниф... Я ничего не понимаю. Пока месть понятно. Только понял то, что захват на зах... ну, э -э нашу Землю захватили какие-то. Дебилы. Ну, как не дебилы, ладно. А мутанты. Э -э, и что-то да. они от нас хотят. Правда, до конца еще не понимаю, что это. Виду Здесь, пожалуй, придется пожестче, чем в библиотеке. Эм, стрелять можно или нет? Эээ, ну. -э, окей. Йобч нормально так. Козел, а? О, а у меня патронов много. Эээм, чуваки. Ч делать, что делать, Алло? Ой, ой, ой, ой! ой Лол, ты чё симишь что ли? Чуть за крокодил вообще. Метро – это наш дом. Это все, что у нас осталось. Сейчас бы в метро жить серьёзно. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебя как родной.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 Чему картина? Окей, посмотрим. Пейзажи, типа. Ну, не пейзажи, ладно. Города. Текстурки стены теми странные, если честно. Московский час. Стоп, нет. Ой, новость потрясительная новость. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Не против, я не против. Пошли. Пойдем, Артём, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. И ты хочешь делать? Осталось, да что Согласен мы можем что мы еще можем сделать? Что? Черт, что? Да, давай послушаем Ханта. Да, давай послушаем. Пошел отсюда. Сереженька. Сереженька, моего никто не видел. Сереженька. Эм, а где мои ноги? А, ладно. Харак, шалом Где <Стит> хотела тебя отпускать, не Что с Алексеем не да. Петр. Да, извините, не узнал. Капец. Здорово. <соцентричь> привет, привет. как раненые. Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они... Слуг... Ой, слава. И умирают. Мамами. Братья, братья, пролята. Че тут не Ничего взял. Че? Права? Какие права? Нет прав? Эм. Когда успела дверь закрыть? Ладно, эм... пока. Давай, открывай черного ворота. Да, от откр откр открой. Что-то незыкотно. Ты кто такой вообще, чувак? Пацан, ты вообще из нашего мира. Нихронастик перуан. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. ВДНХ, Хантер. Ты как я пнул вообще? Что, кривой, Спасибо. что ли? Спасибо. А теперь закройте ворота. Закройте ворота, нафиг. Рад видеть тебя, Саша. Здравствуй, пацан. Здравствуй, Артем. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что-то и А Ну, покажи свои вести. Ну, да. Да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. О, тут что, погреться можно было? Артем, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Спасибо, братан. Вообще не знаю, зачем они мне. Ну, спасибо. за дьявольщина черные да? к черту детали у нас в ордене заведено так врагов надо истреблять тревога кто-то проник в вентиляционную шахту они идут сверху только этого не хватало пацаны бери своих закрывай туннель в этом зале согласен Тём, бери оружие здесь ты стебешься ты видел это оружие они сюда. больница рядом запах крови типа готов на места или чё Пен. Бав pearls hvis ее Патронов вообще мало. Это да вроде норм? Конечно, этот-то не пропадет. Ну, <смех> не льстите. Какие же это черные. Обычная турная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут. Черные не просто мутанты. Это хомано. Ты в этом уверен? Следующая ступень эволюции. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут тобой. Вот а я буду такой... цепляться Черт, за существует. жизнь. До последнего. А когда Ты понял меня? Ват, прихвачу с собой этих твоих комановусов. Пойди глянь. У меня в госпитале десяток проверенных бойцов, пускают слюни и бормочут ерунду. Даже э, это уж черный набаре внешний блокпост уничтожен! Лол. <связано> Норма. Я с револьвером. Четко. Ничего, ну, бежим, бежим, бежим, бежим. Давай, давай. -у -у -у. Нет, Ему там вообще, по-моему, плохо не Пацаны Не а -а -а, нет, их жаль Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны Я пойду на разведку Слушай меня внимательно, Артём. Если на самом деле игра вроде бы интересная. добраться до полюса и найти человека, которого зовут Мельника. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Подведи. Окей, постараемся. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял. Спарта. Нормально. Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Ты чё, дурак, что ли? Наконец-то. Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматьева и на платформу. Они уже заждят. провоз. Я буду там и смотри. Ничего не забудь. Да хорошо, иди давай. Вот, Стос, Господи, тебе, ты своими песнями на жизнь будешь зарабатывать. Где это, ты будет? Где ты вообще эту запись нашел? Лысый, сходи ты пописывай. не жалеешь, что купил ее? Алкаш. Ну ладно. А теперь давай нарисуем. Стоп, давай нарисуем домик. Стоп, че? С папой и мамой. А домик большой? А когда вернется мама, мы ей покажем твои сумки, она обратится. скажет, что ты молодец. Там, там не идти надо еще. Обязательно. Не Видела бы она как -то... Никого не Чего? А, я понял. Не, не понял, ладно. Эээ, а, надо искать сталкера по а, Так, ну это я понял. Как-то фигню убрать. Мать моя родная, как она будет убирается? Ладно. Петя, Петя, это ты. Сам ты Петя. Ну что, сам не сможешь открыть, что ли? Нет. Ах, ах ключи, что ли, потерял. Че за станы? что я с постели не могу. нет не знаю вообще не знаю так понятно открывать она не чего патрончики норм борщик вы пацаны а, -а, а бухаете сразу видно толкоголя волосы повыпадали ну, а кто тут такой ноги смотришь наследил тут, а убирать кто будет вот я в в грязь эм Понятно? Связи, и так так. Куда мне идти вообще ничего не понимаю? О, боже, там громко. Эй, Артем, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 545. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдка смешно Смешно. Спасибо. Стреляй короткими очередями и патронов. Не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ой, ну, противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог занесет. Спасибо. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу, мой тир. Ну и просто постарайся, первое время особо не высовываться, окей? Я подумаю. Мать мородна ну, что ты за оружие? Ты серьезно? Вообще что-то изи. Ладно, вообще насрать. Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем? Куда я бегу? Да готов. Погнали. Готов? Тогда двинули. По местам. Ты, Артем, садись сюда. Никто ничего не забыл. Эй, ребята, вы на рисскую едете. Типа того. Не подбросите? Нет, пошел сюда. Придется поднапрячься чуть-чуть. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни. Удачи вдвойне. Поехали. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Конечно. Да, свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. И опасно. И это еще круче. Ну, бывает. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал о чем всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера. Ну все, в принципе, да. Так откуда ты? С Рижской. Я тут ночью помаленьку. Туда-сюда. Покупаю товар. Давай-давай, давай. ну давай. Да. Ближайший базар на следующей станции Зарижской. Там уже большое метро начинается. Посторожнее. Ну теперь Когда туда так вези. просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. Интересно. Ну... Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. Бывает. И станции у нее куча. Но чужаков там не любят. Как и тебя? А если через Ганзу ты не можешь пройти, Помолчи. потому что гражданством не вышел, тогда тебе надо через красных фашистов или через простых бандитов. Помолчи. А эти ребята в последнее время совсем озверели. <свят> а не если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь?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 И не понравилось мне. Совсем. Типа... Ой-ой-ой-ой. Может, не надо? Поосторожнее там. вооружены. Все будет хорошо. о, -о, -о Чувствую, сейчас будет что-то. Чего у меня так много патронов? голова просто раскалывается если поможете качать доберемся быстрее Женя помоги ему нам этот тоннель поскорее бы проскочить артем прикрывай тыл есть домчим нас до риской в три секунды нам убираться отсюда надо давайте побыстрее а мне тут страшно с ними страшно и жалко их очень. Ну, С да. кем это? С ними. Ты что, не слышишь, как они плачут? Ты что, дурак что ли? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! Борис! А, что это со мной? Что? Что со мной? Артм, вставай. Сюда. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту носу. Любой слой. Мать мою, ты кто такой вообще? Она ушла сюда. Чего? Ну ты гамунку я тебе еще припомнил. Что за гомунку говоришь это? Тахара белый экрана. Аааа, бесполезно. О май год. А! Боже, а, стреляй! Стреляй по ним! Пошел в жопу! <связать> Где ка? Нет, ничего! Чем я тебя заряжать буду? Короче, как мы это пройдем, узнаем в следующей серии. На сейчас. Короче, с вами был PlayPlay. Play. Если вам понравилось, то мы будем проходить дальше. Всем удачи и всем пока.